По своей природе перья – это преобразованные чешуи рептилий. Основа оперения образуют контурные перья, состоящие из полого стержня, очина а – часть стержня, погруженная в кожу, и опахала, представляющего собой упругую эластичную пластинку. В процессе линьки перья регулярно меняются.